Новогоднего счастья в каждый дом, Радости потоки света. В сердце каждое живет, То зимой наступит лето. Жаркое, жарчайшее, дивное-предивное, Чудеса вокруг и свет. Ах, законы! Свет, свет, свет! И сказал Господь, что планы его осуществятся и ровно в срок, и ровно в день, и в час, в минуту, без задержки. Все ровно 136 они пришли и озарили всем дорогу, и Новый год они провозгласили, не только год, но век и жизнь. чтобы каждому прозреть, чтобы пройти и дальше жить в потоках света, в потоках Бога и любви.